Реле задержки включения или выключения В этом режиме работают программы 1, 2, 5 и 6 Их еще называют разовыми программами Задача этих программ После нажатия на кнопку старт или подачи напряжения на управляющие контакты, подавать напряжение или наоборот не подавать напряжение на исполнительное устройство. В нашем случае это светодиодные лампы в течение заданного времени. Время можно задать от 0,1 секунды до 99,9 часа. Для того, чтобы заработали эти программы, надо установить время 1 или время задержки. Нажимаем и удерживаем кнопочку стрелочка вниз. На экране 3 нуля. Мигает первый ноль. Кнопочкой стрелочка бок переводим на следующий ноль и можем выбрать любую цифру. Выбираем цифру 7. Еще раз нажимаем на кнопочку стрелочка в бок. Начал мигать следующий ноль и выбираем цифру 5 еще раз нажимаем на кнопку стрелочка стрелочков и вошли в настройку в каких единицах РВУ-16 будет вести отсчет можно вести в минутах в часах или же в секундах мы зафиксировали мы зафиксировали цифры 0,7,5 в часах это 7 часов 30 минут. В минутах 7 минут 30 секунд. В секундах 7,5 с половиной секунд. Нажимаем на кнопку стрелочка вбок. И фиксируем секунды. Время 1 установлено 7,5 с половиной секунд. Теперь надо выбрать программу. Для этого нажимаем и удерживаем кнопку Стрелочка вбух Более 2 секунд На экране появились черточки Это выбор программы Кнопка... Кнопочками стрелочка вверх и стрелочка вниз Можем менять программы Нам надо выбрать программу номер один. Еще раз нажимаем И выходим из настройки Программа номер один, Обозначение на экране Перед стартом Перед стартом контакты 1, 2 разомкнуты а 2, 3 замкнуты. И питание идет через них. И светится зеленый светодиод. После старта контакты 1, 2 замыкаются. Питание идет через них. Светится красный светодиод. Он будет светиться время 1. Это 7,5 секунд. После отработки времени контакты 1, 2 размыкаются. И замыкаются контакты 2, 3. И так будет пока мы еще раз не нажмем на кнопку старт или импульсно менее двух секунд не подадим питание на управляющие контакты если для запуска программы мы подали питание на управляющие контакты постоянно то после отработки времени 1 для запуска программы надо будет сначала снять напряжение а потом снова его подать. Программа номер 2. Изображение на экране. Перед стартом. Контакты 1-2 разомкнуты, а 2-3 замкнуты. Светится зеленый светодиод. После старта. Ничего не меняется. Работает время 1. Это 7,5 секунд. После отработки времени 1, контакты 2-3 размыкаются, и замыкаются контакты 1-2, светится красный светодиод, что говорит, что питание идет через них. И так будет, пока мы не нажмем на кнопку старт, тогда контакты вернутся в исходное положение. Если мы запустили программу импульсно, импульсной подачи напряжения менее двух секунд на управляющие контакты, для возврата в исходное положение надо также импульсно подать напряжение на управляющие контакты. А если запустили программу, подачи напряжения постоянно, то для возврата после отработки программы в исходное состояние напряжение надо убрать. Программа номер 5. Изображение на экране. Перед стартом контакты 1-2 замкнуты. Светится красный светодиод. После старта ничего не меняется. Работает время 1. 7,5 секунд. После этого 1-2 размыкаются. И замыкаются контакты 2-3. И так будет пока мы не нажмем на кнопку старт и контакты вернутся в исходное положение. Если подать на управляющие контакты напряжение импульсно, то для возврата в исходное положение после отработки времени надо еще раз подать импульсное напряжение на управляющий контакт. Если напряжение мы подали постоянно на управляющие контакты, Но после отработки времени 1, для возврата в исходное положение, напряжение надо убрать. Программа номер 6. Изображение на экране. Перед стартом контакты 1,2 замкнуты, и светится красный светодиод. После старта контакты 1,2 размыкаются, и замыкаются контакты 2,3, и светится зеленый светодиод. После отработки времени, 7,5 секунд, в нашем случае, контакты 2-3 размыкаются и замыкаются контакты 1-2. И так будет, пока мы еще раз не нажмем на кнопку старт. Или же импульсно не подадим напряжение менее 2 секунд. мы подали напряжение постоянно, то после отработки времени для запуска программы надо сначала убрать напряжение с управляющих контактов, а потом снова, если надо запустить программу, подать.